Здравствуйте, долго думал, не мог определиться, как новичку, который только что установил себе GIMP, что ему нужно в первую очередь, как начать изучать GIMP. Думал, думал и пришел к такому выводу, что новичку именно новичку в первую очередь нужно освоить ну не освоить а знать что такое слои mm -hmm. слои это это основа всего процесса работы в редакторе неважно что вы будете делать, рисовать или обрабатывать фотографии. В общем, это базовая часть такая. Ну, в общем, это нужно знать просто, как то, что у вас на руке пять пальцев, как знать свое имя. Слои ⁇ это основа, в общем, работы в редакторе. Это как три слона, на которых стоит Земля. Если вы, кстати, до сих пор думаете, что Земля круглая, на самом деле это не так. Земля плоская, стоит она на трех слонах. А то, что вы видели фотографии в интернете, снимки из космоса, это фотошоперы нарисовали все. Так что я вот сейчас вам военную тайну открыл. Никому не говорите. Итак, что же такое слои? Сейчас я вам покажу. Открываем программу. Открываем программу. Я вот вчера подготовил три фотографии такие вот карты ну почему карты мне кажется что это для урока подходящая идея такая что будет проще понять я создам новое изображение размером вот 1600 на 1200 вот вот это представьте ну что это просто белый лист бумаги и в данном случае вот сейчас я создал вот это изображение белый лист бумаги это уже у нас один слой белый вот. здесь можно посмотреть и в левом верхнем углу вот сама программа отображает информацию служебную о слое вот в скобках написано один слой и размер его отображает вот понятно да и теперь я начинаю закидывать в программу фотографии ну я взял вот такую комбинацию думаю многим знакома Тройка. Вот. Я закинул одну фотографию. Это уже у нас второй слой. Это можно посмотреть опять же. Здесь видно, что два слоя уже. Если я сейчас щелкну по глазику, у меня верхний отключится. Вот видно. Закидываю вторую. Тройка исчезла, потому что я сверху на тройку положим семерку, как бы вы карты в руках держите стопочкой, если вы их раздвинете в руках, то увидите естественно нижнюю. Вот Это у нас уже третий слой. Ну и чтобы комбинация была полная, закину туда. За. Все эту папку я закрою вот сейчас у нас четыре слоя здесь вот. туз сверху лежит под тузом семерка и в самом низу тройка но ну, это фон естественно вот белый а. вот и здесь вот в скобках э, э, написано что 4 слоя у нас Мы карты можем вот так вот раздвинуть еще раз говорю, как бы мы их держали в руках. Точно так же ими можно манипулировать. Теперь я с каждым слоем по отдельности могу работать, делать все, что угодно. Вот. Я вот, допустим, их даже можно перетасовать Вот тройка лежит, как видно, в самом низу. Видно, да? Потом семерка. Я иду в меню слой. Строчка стопка слоев. Ай. Блин. Мне ж надо тройку. Я хочу тройку, если поднять. Я должен перейти на этот слой. Вот так щелкнуть по нему. Иду в меню слой, стопка слоев. И зеленая стрелочка поднять слой. Вот. Она у меня на один уровень вверх поднялась. И теперь она лежит между тузом и семеркой. Вот. Также я могу туза вниз опустить сейчас. Смотрите, я вот щелкаю по слою туз. Вот тут вот. Щелкаю. Ну видно, что она светится сейчас синей строчечкой. Иду в меню «Слои», стопка слоев. Опустить слой. Вот. <coughs> вот это что такое слои. Еще есть такой термин. ну, в фотошопе, ну неважно, в гимпе, в фотошопе, как в слой прозрачный. И непрозрачный сейчас у нас тройка непрозрачная через нее ничего не видно она лежит сверху вот этих двух карт давайте я вот так вот поверну это инструмент вращения вот так я поверну сейчас и объясню что такое прозрачный слой и непрозрачный вот. положу вот так вот тут вот есть бегунок и, и сокращение такое непрозрачное. Если я сейчас бегунок начну влево двигать, то тройка у меня как бы будет становиться сначала полупрозрачным, ну, ну потихоньку будет становиться прозрачным. И через нее мы начнем видеть и туза, и семерку. Вот смотрите. Я колесом мыши двигаю бегунок влево, она как бы исчезает, но как бы она становится прозрачной. И мы через нее уже видим вот семерку и туза. Если я полностью влево уберу, она станет прозрачной, как стеклышко просто. Мы ее не видим, ну, она как стеклышко прозрачной стала. Но на самом деле она никуда не делась, она там лежит вот обратно я делаю видно да теперь туза смотрите я их снова подниму стоп слой стопка слоев поднять слой. Вот. теперь тройка у нас между тузом и семеркой я ее могу двигать как угодно туза также могу двигать ну, в общем, с каждым слоем по отдельности работать. Вот. Любые манипуляции совершать. Менять цвет, форму. Ну, я, не знаю. Фильтры всякие применять по отдельности к каждому слою. Вот. Как еще? Немного проще, еще покажу, еще, я отключу сейчас, даже не, не отключу, а удалю, для чего нужен свой прозрачный, вот показываю, сейчас, если вы хотите что-то нарисовать, у вас вот чистый лист бумаги, да, ну допустим рисуем круг, рисуем круг я его залью сейчас красным цветом выделение сниму и как бы он у нас нарисован прямо по листу бумаги если вы теперь захотите допустим в левый угол убрать этот круг вы будете его вместе с листом двигать. Видите? Так вот, чтобы, чтобы как бы нам создать несколько изображений на этом э, листе бумаги и потом двигать их, манипулировать, менять цвет, форму. Мы делаем, вот идем в меню слой создать слой галочка должна стоять на слое прозрачном окей щелкаем вот видите создался слой прозрачный и теперь я делаю то же самое беру эллиптическое выделение рисую круг заливаю красным цветом выделение снимаю и он получается на отдельном прозрачном слое. Вокруг него вот это пространство, оно прозрачное залит только кружок. И теперь если я его хочу переместить я перемещаю, лист бумаги он у нас лежит на месте а я перемещаю круг куда захочу я могу сейчас и цвет поменять и форму все что угодно с ним сделать создаю еще один слой допустим рисую прямоугольник заливаю синим цветом сниму выделение и вот как мы видим у нас три слоя уже это фон лист бумаги на отдельном слое кружок и еще на отдельном слое синий квадрат. С -с -с квадрат я тоже могу двигать. Я отдельно могу двигать квадрат. Отдельно могу двигать круг. С, -с, -с, -с квадратом также могу любые действия делать. Цвет изменить, там, форму. Создам еще один слой. Беру свободное выделение, нарисую от руки треугольник и залью его зелененьким цветом, заливая. Выделение сниму. Ну как вы поняли, что его тоже можно двигать. Вот положу вот так и вот, можно отключить каждый слой по отдельности вот. ну это я показываю для того чтобы было понятно что это отдельные отдельные друг от друга три слоя и вот допустим у треугольника начинаю менять непрозрачно и мы начинаем сквозь него, как через стеклышко, видеть нижние слои. Если я совсем влево беру, он станет как стёклышко прозрачным вообще. <coughs> вот. ну, то же самое с, с, с прямоугольником проделываю. Вот что такое слои. Вот э, круг сейчас я могу поднять. Смотрите, стопка слоев. Поднять слой. И он у нас лег сверху квадрата. Ну, это и здесь видно, что он теперь лежит поверх э, прямоугольника и под треугольником. Я могу треугольник сейчас под круг засунуть. Смотрите, перехожу у нас слой треугольник стопка слоев выбираю и пустить слой вот он лег под круг это может быть с первого взгляда покажется как сказать бесполезной информации в этом слои вообще может показаться да нафиг это надо ну при работе там в редакторе но на самом деле, если вы не будете иметь представление, что такое слои, вы ничего не сможете сделать. Ни в фотошопе, ни в геймпе. Не нарисовать что-то, не фотографию, ну, не фотомонтаж сделать. Да, да и пожалуй, просто ретушь фотографии будет сложно сделать очень. Ну вот пожалуй. Как смог я объяснил. Вот я играю этими слоями. Как смог объяснил, не знаю. Понятно? Непонятно. Поняли вы что-нибудь? Мне это понятно. Я, я уже как бы врубаюсь во все это. А, как новичку. Я не знаю понятно непонятно так что буду благодарен если оставите комментарий на видео если непонятно новичку я может попытаюсь как-то по-другому объяснить вот. ну пожалуй пожалуй на этом все я заканчиваю на сегодня сворачиваюсь спасибо за внимание всего доброго